Инициатива была проявлена кардиналом Ватикана Франческо, Франциском Коко Пальмери, который присутствовал на моем выступлении в тюрьме Авиацана, приговоренных пожизненно. После этого конференции или, можно сказать, выступлений или встречи с этими осужденными прошло достаточно времени. И я узнаю, что 28 сентября, Будет открытая общественная аудиенция, и мне будет оказана большая честь встретиться с Папой Римским. Именно сказать свое, вот, что то я хочу попросить, или о чем хочу попросить. Я была в недуме. Почему я? Почему никто другой? Почему? Ну ты же хотела что-то бы сказать, вот о я говорю, правда? Я написала Андрею Полоде, чтобы он написал. Или и группа лиц написала обращение к папе Франческо. Процедура будет происходить так. Он сначала подойдет, поздоровается, или вот ты поздороваешься, и ты скажешь, кто ты такая, представься, что ты мать, сын которого убили, казнили в Узбекистане, что ты работаешь против смертной казни, и потом скажешь, вот я прошу вас помочь по возможности поговорить с президентом Лукашенко о том, что смертная казнь, как вы сказали, против Бога. Процитирую слова папы Франческо. И передай это письмо. И потом попроси, чтобы тебя благословение и благословение для всех тех, кто работает против смертной казни. Когда папа Франческо тебя благословит, все, потом уже разговоров не будет. Это конец аудиенции. Начало аудиенции. Папа Франческо встретился с пилигринами, потом подошел к больным, благословил, что-то им говорил. Молитвы шиптал, поднимается наверх, там, где я была с этими епископами, подходит ко мне и сразу ложит руку на голову, благословляет. Я опешила. Меня как парализовало, я же помню. Все. Сказали, благословил, и все, больше нет разговора, аудиенция закончена. А мне же письмо нужно привести. Зачем я пришла на Санкт-Петербург? Зачем эта аудиенция? Я столько волновалась. И у меня, как у парализованного, видно было так, вот такое лицо. Слезы затекут, глаза вытрощены. И папа римский. Положил на мою руку свою. Спокойно, короче. Спокойнее, смелее. И тогда я протянула письмо и сказала, вот, пожалуйста, возьмите это письмо. Это обращение к вам. Помочь э, в Беларуси решить эту проблему смертной казни. Я попрошу вашего содействия. Это письмо написал... Э, Молодой человек, который работает в проблеме отмены смертной казни. И я взяла за смелость передать его вам. Он посмотрел, попросил, передал секретарю, который рядом стоит, и сказал, пожалуйста, не убирай далеко, а дашь мне после аудиенции. А мне ответил, я буду думать. Я знаю, что когда он сказал, все, надо поворачиваться, я начала поворачиваться, уходить. А мне секретарь, а папа Франциско так смотрит. Скажешь, совсем какая-то сумасшедшая. А секретарь мне так повара, протягивает и говорит, а это подарок вам от Папы Римского. А потом в газете прочитала, что как, оказывается, что он помнил, когда перед этим неделю назад э, мне ему, ему представляли, и он меня приветствовал в Асизе на Конгрессе. После аудиенции с Папой Франческо... На санкт петро Я была аудиенция с Кардиданом Кока Пальмири. Я ему рассказала. Есть фотографии. Он так добро на меня смотрит. Я говорю, наверное, плохая христианка. Он говорит, а почему? Да я не могу жить спокойно. Я не могу спать спокойно, когда я знаю, где-то кого-то казнят, против кого когда насилие в тюрьмах. Он говорит, так это же нормально. Это для хорошего человека нормально. Почему так себя осуждаешь? Я говорю, ну я же не только сама спокойно живу другим, что спокойно <свят> Он говорит, так может быть это и правильно. Вот когда ты будешь жить спокойно, и ты станешь равнодушной, это же большой грех.